Садки. новые, да, прям? что <социт> Так, так, так, так. погнали, брат? Погнали. Мишечка там, санечка, <социт> объективчики настроил. Все, рахметка. стоит 46 миллионов. Да? 18-го года. 68 лямов. Вот это говно стоит. стоил. 68? Вот 68 до 100. 68 ляма. Сейчас попробуем зайти в салон, это в центр. Обычно у нас не пускают туда. Но сейчас, ну, попытка не пытка. Сейчас зайдем проверим. Погнали. Вся лента забита новостями. С утра зашел посмотреть. Машины дорожают в Казахстане. В связи с ситуацией на Украине. Наверное, из-за доллара это все происходит. Приехали в Кустанаев, в Toyota центр ну, где мы вот недавно были. Ну, сколько? Ну, наверное, в том году мы, наверное, были. Недавно. Э -э недавно. <с> ну, ладно. <с> Но все равно для нас это, это время пролетело мгновением, по сути. Цены поменялись. Сейчас будем это, смотреть цены, какие, насколько подорожали автомобили. Ну, и какие автомобили вообще сюда загнали на продажу. Начнем с RAV4 -го, 2017 -го года с пробегом автомобиль цена 7, 17 миллионов 500 тысяч кроссовер вариатор двухлитровый коробка вариатор вот раньше это автоматы ставили бы базара нет было бы вообще нормально чем вариатор там как на скутере так дальше что lexus lexus nx 200 600 с пробегом тоже пробег у него 67 тысяч километров бензин двухлитровый тоже вариатор полный volkswagen tiguan 15300, объем 2 литра бензин 130 км и тысяч пробег 130 тысяч км пробег у него 17 год цены да нормально вообще повысились мы тогда на это наложи потом посмотрим ну вообще насколько что примерно просто чтобы знали люди 18 500 кия сарента кия сарента 18 года 24 автомат привод полный 43 тысячи километров он проехал она то есть кия она моя Дальше, Lexus тоже. RX 300 уже пошел. Ставки все повышаются и повышаются. 36 миллионов 700. С пробегом 27 тысяч километров он проехал. Автомат стоит здесь. Ну, Lexus сразу видно автомат. Объем 2 литра. Lexus морда хорошая. Нравится. X. X. Toyota RAV4 16200 124 тысячи пробег Бензин 2.5 автомат Как на Камре стоит двигатель Начиная с полтинника До 70 -ки. Kia Sorento 15800 75 тысяч пробег 2.4 автомат полный Привод следующая hyundai tucson салон кожаный 2019 года 30 тысяч км проехала машина 14 500, 14 500 цена да они вроде новые стояли блин по 13 лямов или по 12 мне так кажется ну не кажется а просто я примерно помню а она сейчас 14500 с пробегом просто уже стоит 30 тысяч км проехали Следующий аппарат у нас Hyundai Santa Fe 21 миллион 2021 год 13 тысяч проехала машина Привод полный 2.4 Toyota Highlander 2014 год 19.800 цена 118 тысяч проехал 3.5 уже чувствуется объем 3.5 3.5 их пока еще не было здесь Автомат, полный привод Салон, кожи. Mitsubishi Pajero Sport 3 литровый 80 тысяч пробег у него Бензин 21 миллион Ровно Раф 4 23 миллиона 900 000, Почти 24 миллиона Год выпуска 21-й, бензин двухлитровый, автомат, полный привод, уже автомат, следующая машина, тоже RAV4, 15 миллионов 900, 2015 -го года RAV4, этот какого был, 21 -го года, смотри, разница, 21 -го года 23 миллиона 900, 15-го года 15 900, разница в сколько? 7 миллионов, да? Lexus RX 450h, гибрид. 29 миллионов 600. 80 тысяч пробега. 3.5 автомат, полный привод. Комплектация богатая. Перейдем уже к таким танкам, короче, Тойоташным. Крузак, 200. 2018 года. 70 тысяч пробег 46 миллионов 500 000. полный привод недорожник уже пишет 46 объем как положено а моторы те же вот еще крузак стоит 2008 года это походу уже ну в рестайлинг морду сделали 2008 года морда другая на них Просто, наверное, китайский обвес или, может быть, просто китайские запчасти, потому что оригинал дорого стоит, по сути. Но кто на таких машинах ездит, могут не заморачиваться даже, если, ну, даже если китайский обвес, там, можно и лучше оригинал ставить. Сразу уже вот такую морду новую. Сколько он проехал? 266 тысяч. Пробег 4.5, автомат, полный привод. 20 миллионов 800. 000. Ну это уже прям новый, походу, Хайлюкс. На стенде стоит реклама. Пойдем, цены посмотрим. Пойдем, глянем. Нам несложно это сделать. Затем мы, их при... Затем мы и приехали сюда за этими ценами просто сравнить, посмотреть, насколько что подорожало. Люди по-любому просят, просили, чтобы мы засняли цены на Тойота-центр. 27 миллионов 900. Сейчас посмотрю. Бля, сейчас. Без пробега он Без пробега 21 -го года А нет, пробег 2000 на нем 2700 2790 он стоит Халюкс, хорошая машина Равномерно, что Крузак только Хозяйственный такой Сельхозник 44 миллиона 800 Крузак 200 2018 года Пробег 100 тысяч 4,6 Автомат, полный привод Цвет жемчик Белый жемчик 46 миллионов 400 Крузак 200 2018 года 44 тысячи километров Пробег у него Автомат, полный привод Следующий крузак 2015 года 39 миллионов 200 50 тысяч а, нет, 80 тысяч пробег Бензин 4.6, автомат О, всеми любимый Алексей Алексей Петрович 5.7 объем Петрович, Петрович 5.5, 5.7 2014 год 119 тысяч пробега 38.700 Цена у него Автомат Комплектация полная Lexus 570 570 47 миллионов 400 цвет черный 2016 года 5 и 7 вот прадик прадику хороший прадик 17 200 всего что-то там плохо вида видать кожа 2009 года 190 тысяч пробег бензин объем 27 на механике что ли а не, на автомате, на автомате. Что делает Мерседес в Тойота центре? <свят> Один единственный. 68 миллионов 800. Вообще дерзкая морда, дерзкая, да? Один просто еще в углу стоит. <свят> Чтоб это, Toyota воды не закидали снежками. 2019 года, 17 800 пробег. Ну, такой вообще. Что, может, хватит уже? Давай, давай, дальше. Давай, давай. Да, уже крузаки заебали. 19 мультивен. Ну, так, ну 20 миллионов, как в Кустанай, наверное, трешка стоит, да, квартира. Хорошая. 20 миллионов. Да, это тоже, в принципе, одну, однушка получается мультивен. Только она передвижная, однушка в Кустанае будет 23 тысячи пробег 2015 года, двухлитровая механика Полный привод Мерседес Еще плюс один немец 12600 Цвет такой, ну, родной заводской ихний Бежевый, бежевый Кофе с молоком 2011 год, 78 тысяч пробег 12600 Привод задний на механике он. На механике. Прадик 150. 2018 года. 111 тысяч пробег. Дизель 2,8. Полный привод 27 миллионов 700. 000. Белый. Салон белый, ткань. А, нет, салон не белый. Салон черный, тканевый. Даже не, не этот. Не велюр, ничего. Сейчас вот японцы что-то редко где велюр втыкают. Вот с 2008 или 2009 года последние машины, наверное, я так думаю, были, которые где велюр это втыкали в японцы. Сейчас уже более дешевый материал пошел. Ткань там, кожа дешевая. Ну, как бы не дешевая, но она жесткая. Не сравнится с 2000 годами, с 90-ми годами. BMW, Mercedes, все знают качество то, которое было года дальше там уже прадики короче иду 27 600 цена 35 46 34 500 но ну, это все с пробегом ну, машины вот ниву за 7 вот одну одиночку и тут стоит всего за 7 900 миллиона, миллиона. какой год у нее 2020 год 45 тысяч пробег 1,7 бензин механика полный привод 7 миллионов 900 ну почти 8 14 год 1,6 объем 10 почти 11 перино сандера стоп 10 850 тоже с пробегом гиндай 7 400 акцент 2012 года 72 тысячи пробег 1.6 Toyota 9.900 10 миллионов почти 8.200 Давай прадик вот какой самый дорогой здесь из них Прадик, прадик, прадик 31 миллион Вот смотри, тут Стасян 2 цены 26 миллионов и 25 600 это типа если в кредит или наликом или рассрочка не знаю даже toyota land cruiser prada 2 и 100 тысяч пробега восемнадцатого года я, я, я в шоке с этого мэрс глс 68 лямов вот это говно стоит какой мэрс глс он стоил раньше. 68 он 68, 68 лямов это если, если перевести на Российку, подкурить. Да нету мне, блядь. Если перевести на Российку, вообще по сути, это получается миллион рублей. Это сколько в тенге? 6 миллионов, да? 6 миллионов, ну, ну раздели. Грубо, грубо, грубо 6 да, да. лямов. Раздели на 6. Раздели. 10 лямов рублей. 11. 11. 11. Почти 11. 11 миллионов рублей он стоит. А сейчас он знаешь, сколько в России стоит? Он сейчас стоит лямов 20 конкретно. Гелендвагены блядь, новые 54. Гелендвагены стоили раньше 20 миллионов рублей, полный 2021 года, короче, понял? Он стоил 19, короче, в районе 20 миллионов рублей. Сейчас 54 ляма. Сейчас Р он рублей. вот этот вот. 54 ляма рублей. Сейчас 64 миллиона 54. рублей, подорожал он на 30 миллионов рублей. Угле, за это зависимости от бренда, зависимости от машины Toyota, там, Mercedes, Audi, да? Да кого, нахуй, давай, цены ну это, ж, это, это пиздец Погнали? Да, тогда мою Да вот на выходных давай в субботу воскресенье Давай А, про Беху видос? Да, да про да, Беху да. Давай это, сейчас Давай, Disney ну, кстати, покажем Вот, пацаны, Пойдем. бэха стоит а, Это, получается, продавать ты ее будешь, да? Да, продавать Ну, цену буду. там уже в том цену видосе скажем уже, потом, да. ну но... Вот такая бэха будет продаваться. Скоро обзорчик. Сейчас попробуем зайти в салон в Toyota Center. Обычно нас не пускают туда, но сейчас, ну, попытка не пытка, сейчас зайдем проверить. Да хотели так, просто Можно пройтись посмотреть. Можно, да? О, первый раз в жизни такой. Первый раз нас пустили. трехсотки Новые, да, прям. Да. Так, так, так. так. Че, погнали, братан? Погнали. Мишечка там, Санечка, объективчики настроил. Все, рохмена. 24 миллиона 100. Раф 4. 20 -го года. 24 тысячи пробег. В автосалоне вообще по-другому, да, смотрится все? Кафель там, то есть все. Ну, этот что-то здесь, на него цены нету. Это 300, да? Сколько цена у него? 58, да? Это типа G-комплектация? Или что? Объем там что, 4,6? 4? 4 литра. Вот этот уже купили. Цены не будем снимать. Это тоже новый. Тоже цены нету тоже старт да такая же цена а чё, почему на, кожу, <laughs> а, на коже да. там велюр да? да или ткань велюр или ткань там велюр да черный да угу. вообще замечательно а вот я поправлюсь оказывается это 21 -го года да он 300 -ка. уже велюр втыкают, обратно начали велюр втыкать <laughs> обычно он там смотрел на ткани там ну а в 4 ага. Ну, такие комплектации не очень сильно но хороший автомобиль вот цена камрюха 70 ка 19 800 21 год тысяч пробега двухлитровая toyota вига женская женский автомобиль салон велюр белый цвет 2019 года 50 км пробег новый короче с автосалона сразу с конвейера в автосалон и все автомат 1.2 экономичный вариант спасибо за просмотр, то, что вы нас посмотрели нас, нас запустили в автосалон первый раз мы засняли цены побыли хоть раз тут минут 5 примерно ставьте лайки, пишите комментарии на канале видосик скоро будет новый про БМВ, наверное обзор на пробелую на которой мы сегодня ездили а заснимем. А там дальше автосалон, если что, будем снимать. Заедем. Лада э, центр. Лада, как он правильно называется, не знаю, не помню. Ну, сами поняли. Mitsubishi центр, Kwendai центр, встанавли. Ну и все.